Всем привет! Вы на канале Соплей. Сегодня мы и дальше будем проходить игру солнцем of the Forest, сыны леса. Так, начинаем. Я так понимаю, мы летим куда-то на остров спасать каких-то миллионеров. все понятно. немножко подпризила? Ну ладно, куда он лезет? Зачем? Тупо было, конечно. А кто же решил Сам, самоубийца Понятно. Ты кто? Или дядя? Так ладно, он меня не убил. Как мы в лесу? Ну что логично, да? Олень? О. Мужик. А. Я камень подобрал. Я думал, его добить надо. Ладно, шучу. Кельвин. Здравствуй, Кельвин. Как твои дела? Оп. Все хорошо. Ну иди за мной. Все, он понял. Граната C4. О, C4 это тема. Таблетки были. Кельвин. А у него глаза красные? Кельвин, ты точно не абориген? Арбалетный болт. Сигнальный вешенку нашел. А, в самолете же ничего нету. А как так вообще самолет же наверху висел? Очень странно. Так, у нас есть камень. А, ну пойдемте, наверное, куда-нибудь бродить, ходить, еще один. О, таблеток сразу закину. Мням-ням-ням. Как вкусно. О, у нас есть пещера. Может быть, так, стоп. Инвентарь открыть. Ага, поместить на коврик. Так, ну это понятно. Открыть. Хорошо. Возьмем сразу топор в руку. О, там еще... Мы сейчас пойдем направо в пещеру сходим. Но я хочу посмотреть еще вот этот сундучок. Скотч, смола для принтера. Зачем нам смола для принтера? Кельвин, ты куда побежал? Очень странный молодой человек, конечно же. Так, это у нас какая-то пещера. Батончик. <coughs> О, водка. А, водка. Нифига. Я хочу посмотреть, что у нас а, есть возле пещеры вообще в целом. Есть ли у нас вообще что-нибудь. Так, ну ничего нет. Давайте зайдем в пещеру. Изучить строительство? Ну, понятно. Х переключить. Понятно. Кельвин. Как твои дела? Кельвин, что ты умеешь делать? Построй. Укрытие. Сможешь? Сможет молодец. Это уважаемо. Прям возле. Будем жить, прям возле этого. Укрытие. Мы можем же сохраниться, да? Отлично. А... У меня тут есть сохранение. На самом деле. Я пробовал, немножко играл. И Я настроил сложность немножко попроще Потому что на нормальной сложности меня просто вырубают все Давайте залезем в пещеру Посмотрим, кто у нас здесь есть ну, Зажигалка прикольная, кстати Что я съел? Фу. Надеюсь, я съел что-то нормальное Собираем все предметы. Как нет, это нам не надо. Черепки. Веревка. Так, а тут есть кто-нибудь? Какие-нибудь? Ребята. Так, у меня вроде есть какие-то сигнальные огни. Еще немножко раскидаю. Ага. Давайте походим. О! ёпта блять я сейчас так напугался я просто подпрыгнул господи а! как это было страшно блять блять блять <мас> <Pain> пожалуйста не надо меня пугать больше можно 7 таблетки быстро Ооо, я обосрался И зачем я с них кожу снимаю? А, жуткая броня? Это же имба. А то еще тут валялись? Фото какое-то. Ну ладно. Убери. Ну, Убери ее! Так лекарства всякие прикольно. Пока что мне все нравится. Крест взял. так сюда мы не пролезем, хорошо? Блин, мне бы фонарик бы какой-нибудь найти бы. Я просто не помню, откуда я пришел. Я же не отсюда пришел. Нет, вроде не отсюда. А, нет отсюда. Или нет, или не отсюда. Сейчас проверим. Да, я пришел отсюда, все. Сейчас мы как-нибудь запомним. Можно было бы его в руку взять? Была бы вообще тема. Ой, очень много таблеток. Тяжелые пули. А... одну можно ломать? А, отлично, печатная плата. Ой-ой-ой. А что, это все? Больше мне ничего не, да не даст игра. В этой пещере. Что за говно? О, О блядь, какая мерзость! А мы можем ее гранату взорвать? Мне же есть гранаты. Чай. А бомба с таймером была. Фу, фу, фу, фу, фу, фу. Блять. Пошел нахер. Я не прыгаю там еще бежит Мне страшно до жути. Бля, что за звуки? Пиздец, я не хочу туда идти. Можно, пожалуйста, что-нибудь? Ебануться, это кто? Подождите, мы должны ее как-то убить. С4, она не работает. А где бомба с таймером? Вот она. Да что за говно? А это берешь? Она только что здесь лежала. Блядь. А я могу еще раз бомбу сделать? Подождите. Плата. Часы. А, часы проволока. А, у меня монет нету. Понял, ладно. Будем вручную ее убивать, что ли? АС4 как сделать? Бомба с таймером. Блин, жалко, у меня монет нету. блять блять блять блять я хочу я хочу еще раз нет включи Господи, как это страшно. Блять! Что за дерьмо спрыгнуло? А двойная какая. Блять, почему у меня нету никакого оружия? Коктейль молотого. Коктейль Молотова. Блять. Одного убил. Блять. О, короче, пещера наверное, рано выходить. У меня гранат мало, была бы граната, ами. Короче, блин, я не знаю просто. Было ли бы у меня монеты бы, может было бы все по-другому. Так давайте будем таблетосы еще одни. Я просто даже не знаю. А, я понял, блять. Просто есть ли вообще смысл с ними драться? Давайте так, давайте мы выйдем. Что это? Я не понимаю, как переводится. Горд, майворк, работать, что-то закончила ночью. Крисмус Хирча. Короче, да, я предлагаю свалить отсюда. И вернемся мы сюда потом. Потому что вот этого большого мужичка, я не знаю, как уничтожать. Точнее, вот этого вот двойного. Блять. Только надо выход бы найти Кельвин, жди меня, я сейчас вернусь Да, пещеру сложно пока что идти то есть я думаю, что надо все-таки побродить по... Снаружи. Ух, Кельвин, ты бы знал, где я сейчас был. Ты что тут делаешь? Кельвин. Кельвин, я иду сохраняться. Ух, Кельвин. Так, ладно. Ага. У нас есть GPS. Кельвин, пошли. Сходим на эту мигающую точку. Посмотрим, что у нее там есть. мигающая морга Блин, мне было бы были, были бы короче мне больше гранат были бы у меня монеты бы я бы я бы это о кельвин ты надеюсь там это догонишь меня о какой-то лагерь подождите лагерь никого нету роз Так, с... ой. Часы батончик. Блин, что-то Кельвин не идет. Так, ну, в принципе, больше ничего нету. А, типа это... Ой, извините. Типа это это. О, синяя ягодка. О, черничка. Черничку соберем. А как сюда спуститься? А, вот все. Хельвин, братишка, догоняй давай. Ты же где-то рядом. Так, идем на моргающую точку. Это что, где-то в лесу? А, это, это, это пещера? Еще одна? Ага. А Кельвин так и не пришел. Сейчас мы посмотрим, что вокруг здесь у нас есть. Может, какие-нибудь лагеря есть? Так, дорога. Черничка. кельвин давай иди сюда кельвин вон бежит засранец э, вот с ним как с ребенком вроде военный человек не должен теряться он теряется так ну что залезем еще в одну пещеру может быть, это какая-то особенная пещера? Там вообще жестко было. Это, блядь, чуть вообще не оставил все. Мне было очень страшно. Коктейль молот кинул в этого чела, и что, ничего не поменялось? Зажигалку включи, пожалуйста. Кто-то ходит. Или, он, или это он наверху ходит? Вот, какой-то бункер. Интересно. Шампусик. Пылесос. Ш это что за трешки? Это не пылесос был. Это что, улица какая-то? А, нет. Нифига себе. О, деньги. Так, ну мне карточки нету никакой. Ну, это понятно. Это логично, что я ничего бы не смог сделать. Какой-то как выйти? А, ой господи. зажигалка прикольная, кстати. Ой, да. Отлично. Принтер. Стрелы. Фляжка, маска. Крюк. Текно, техно, Техноткань. Сани. Стрела. Хочу стрелы себе. Сканируем. Книга параллельной вселенной. О. Прикольно. Что еще? Фляжку напечатай мне. Буду воду набирать себе в дорогу. Так, здесь у нас вроде больше ничего такого нету, да? Ой. Фляжку сюда. А маска зачем? Давайте маску напечатаем. А Кельвину нужна маска? Почему я вообще о нем думаю? Он взрослый человек, самостоятельный. Мне зажигалка нравится, свет. Очень крутой. Типа в этой маске они меня не будут трогать или что это? А что еще? Крюк. Ладно, давайте попечатаем все. Сохраниться можно, в принципе. Это крюк для чего? Мне такие, кажется, есть. Трос. Трос с крюком. Распечатанные крюки. Где они? И что получится? А, я понял Ну ладно Техноткань Сейчас попробуем все напечатать. Что, тут больше ничего у нас нету собрать? Я, конечно, зря сохранился сейчас. Не знаю, для чего это. Сани. Тысячи миллилитров. А все, у меня больше нету. Блин, ладно. Короче, ладно, уходим отсюда. Так, ладно, по этой пещере понятно. Это просто, видимо, какая-то пещера, ну... Мы будем сюда приходить. Кельвин, а что происходит? Почему ночь на улице? Давайте построим жилье. Кельвин, мне страшно Кань И палка, да? Эльвин, ты где? Постройка, стер Блядь, дебилоид. Ладно, я сохранюсь. А, я сейчас посплю просто. Что такое? Вы умираете от жажды. А, вода, фляжка. Там ничего нету. Пить энергетик бахнем. Ух, как взбодрился. Покушаем сухпайок. Позавтракаем, так скажем. Кельвин, ёпта. Я тут вообще в темноте строил базу эту. Как вообще тут спал? А, это гроза? Принять. Так, давайте, ладно, сходим до одной точки. Я почему-то начал говорить громче. Из-за грозы. Давайте сходим до точки, вот до этой. О, какой красивый здесь дождь. Ну, фпсик у меня просел, хотя видюха у меня новая. Не 40-90, конечно, но... Фпсик немножечко просел, до 40. Но в целом играбельно. красивый-красивый дождь и деревья так шатаются а кельвин не идет за мной как вот это понимать такой вот кельвин у нас братишка нас наш Здесь, кстати, вот не продумали, что вот горная река, да, а она меня не уносит течением. Ну, хотелось бы более реалистичного, наверное, чего-то. <клево> Это кто? Сжималось? А разве не съедобное? Жимолость же съедобные. Я вроде на огороде ел жималась А кто же ел? Напишите комментарии. жималась же Съедобная штука Так ладно, мы бежим на эту точку Я думаю надо бегать, наверное пот... Блять Иди в пизду Ч орать-то так? Гром такой, как будто кто-то стреляет. А сейчас мы дойдем до тропинки, наверное. Вот тропинка. И пойдем по ней. О, там какая-то база, что ли? Блин. Хочется музыка. ней музыка есть. Ну, я удивляюсь так, потому что я, конечно, слышал уже музыку. Так, давайте все облутаем здесь. Гранаты есть? Ну, это поганки. Ой, мухоморы. Давайте, ты даже пробовать не будешь. Бомба с липучкой, кстати, тема. А вот топорик. Топор. Вот это понимаю топор. А кору тоже можно использовать? Ой, какой кайф Ладно, давайте побежали На эту точку все-таки сбегаем Кельвин так нас и не догонит Ну ладно, когда-нибудь, наверное, он меня догонит Это монстр в пещере был Что это вообще за монстр такой? Я просто даже не представляю, как с ним драться. Точнее, я не хотел с ним даже драться. Так, сейчас мы поднимемся наверх, получается. Ой. Вс. Гром такой, как будто кто-то стреляет. Меня немножко это пугает. Так, мы нашли. Веревка. Еда. Ой, нет. А что? Караберовка весит. Давайте... Ой, я перерубил. А, ну, наверное, по логике Нужно спуститься вниз, да? Так, там скала Там я, наверное, не, не скоро спущусь Кельвин, братишка, ты где? Реально стрельба как будто Есть, постоянно такой раз Оглядываюсь Бля, ты реально как ребенок Ну что за херня? Как дела? Давай, иди за мной всегда. Понял? Все, молодец, красавчик. Вот мы и договорились. Так, мы идем смотреть, что мы перерубили. А, Мужик. О, фонарик, тема. Мужик у нас помер. А, я предлагаю спуститься вниз. Там сохраниться. И первую часть прохождения на сегодня мы завершим. Поэтому мы просто спускаемся. Скатываемся такие резко вниз. Надеюсь, я сейчас правильно спущусь и нигде не упаду о нет здесь уже страшно спускаться птица была белка мочи белку ладно стойте я вообще заблудился мне сюда кельвин так все лагерь мы идем в лагерь сохраняемся это будет первая часть ролика. Я, у меня на канале есть первая часть, но она такая. Не очень. Поэтому мы сохраняемся. Всем спасибо за просмотр. Ждите продолжения. Я обязательно его сниму. Игра очень классная, мне нравится. И буду выкладывать в следующей части. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.